Добрый день, меня зовут Григорий, информационное агентство Ледокол. Мы сейчас находимся в солнечном микрорайоне нашего города Саратова. Здесь буквально с минуты на минуту будет проходить митинг, целью которого будет добиться от властей создания в этом микрорайоне больниц. Как обычно, все есть, магазины, все средства для услуги, но не хватает самого важного, это больницы. И вот он начнет буквально с минуты на минуту. Так, сейчас, как вы видите, вон собрались представители партии КПРФ для митинга. Они он образовали что-то вроде... Трибуны, сейчас оттуда они как раз начинают вещать. Как раз говорят то, что здесь образовался митинг. Единственный какой вопрос: что не останавливайся, никто не останавливайтесь. Все это в вашу защиту. Пожалуйста, подходите. Что цель его добиться создания больницы. Но здесь возникает один вопрос. Раньше то, что же людей не предупредили, что здесь будет митинг. Я являюсь депутатом Тараской городской Нет, от компартии. Живу рядом с вами, на топачанская 3А. Избран от компартии. Почему? Потому что серия наших митингов, которые мы в свое время проводили в 2016-2017 году в Солнечном, у 55-й школы и в других местах, дала результат. Во-первых, Гордополова, сейчас находится Гордополов, председатель ТСЖ, находится последствиям, Сняли председателя областной жилищной инспекции и самое главное – Жители Солнечного, я подчеркиваю, вот Солнечного, вот Солнечный 2, проголосовали за компартию. Солнечного было проголосовано за компартию больше всех по сравнению с другими местами города. Ну и в соответствии с законом я стал депутатом Саранской городской думы. А тот депутат, который шел параллельно со мной, господин Полянский строитель, сейчас находится последствиям. Вот и как хотите, так воспринимайте. Я специально принес Свои депутатские запросы Которые касаются Солнечного 2 И не только, и Солнечного Вот резолюция митинга 16 год Декабрь месяц Есть, кто желает ознакомиться Пожалуйста, подходите Далее, обращение к Валерию, к Валерию Васильевичу Радаеву По вопросу Солнечного 2 что строится? Тротуаров нет, света нет и так далее. И транспорта нет. Ответ был такой. Денег пока нет. Далее. Обращение главе администрации города Саратова э, в 2018 году по поводу того, что нет тротуара по улице Мамотовой. Детишек таскают, по Мамотова там не пройти, не проехать. Сделайте, пожалуйста, тротуар и соединение аллеи героев вот с этой улицей, то есть Старкова. Кое-что сделали. Еще один такой же. По улице Мамотовой появился тротуар осенью прошлого года. И сейчас душа радуется, что мамы с колясками, да и другие люди, ходят в поликлинику 19-ю, вводят своих детей. Дальше. В связи с тем, что мы депутаты от народа, периодически ездим трамваи, как все, и я неоднократно на Думе подавал вопрос, почему дети, которые проживают в Солнечном-2, ходят в 60-ю школу, в 61-ю, мирный поселок, 49-ю школу, когда открыта школа, приличная школа в Солнечном-2, и открыли уже школу рядышком с вами Хотя я тут недавно ходил, спрашивал где школа С пяти человек никто мне не ответил Так вот, на мой запрос и выступление в Думе получен ответ Я попрошу родителей, у кого есть дети Четко, ясно послушать, что здесь написано Все дети, проживающие вот в вот 6 микрорайон, седьмой 7 и в 8 микрорайон Школа, э, значит, Аврора, да, так она называется у вас, должны брать в школу это решение городской власти. Четко и ясно, кто желает ознакомиться, номер, пожалуйста. Все дети, которые живут сверху солнечно, то есть я имею в виду 9, 10, 11 микрорайон, спокойно могут обращаться к директору школы, школы чтобы их детей... Взяли учиться в школе. Это наш, я подчеркиваю, пусть небольшой, но решение ваших вопросов. По вопросу по поликлиникам. Да, власть обещает, что поликлиники будут построены, детская и взрослая, по улице Лисина, напротив школы «Сириус» и дальше здесь в этом микрорайоне ваших шестом седьмом но ну, не планируют они никакой школ никаких поликлиник поэтому просьба к вам мы здесь собрались депутаты два депутата областной думы и я депутат городской думы который здесь живет который здесь живет здесь ходят люди с подписными листами пожалуйста подписывайтесь с тем чтобы был построен поликлиники мы эти письма эти подписные листы отправим вплоть до президента. Пусть решают и находят деньги. Я на этом заканчиваю. Так, информационное агентство «Ледокол», меня зовут Григорий, сегодня находимся на митинге. Так, мы хотели бы вот задать вам буквально несколько вопросов. Первый вопрос, для чего вы пришли сюда на этот митинг? Мы пришли на митинг для того, чтобы эту власть скинуть. Просто это надо, мы, мы, не, мы не можем просто жить в, этом, в этой помойке. Нам это все надоело. Это, это власть продажная. Путин, Володин, все, все, все эти люди нам надоели. Мы хотим жить хорошо. Нам это все надоело, мы, и мы пришли для этого, чтобы выразить свое мнение. А какой результат вы ждете от этого митинга на данный момент? Какой, что, что должно будет произойти с резолюцией этого митинга? И какой результат непосредственно будет именно вот оказано на, на нас с вами? Я считаю, то, что как бы, максимум должно людей при, прийти на этот митинг и выразить свое недовольство по поводу, что у нас творится в городе Саратове. вот и по поводу поликлиник, по поводу уничтожения всей социальной структуры это это школы, а, сады, школы, сады. То, то есть это все, все, все со, со, со, со, со, социальные у нас уничтожили просто нас лишили всего и мы про, против этого мы, мы против этого мы хотим, чтобы мы жили хорошо мы жили спокойно нам это все надоело так, конечно, мы тоже, естественно, противники сесть. Но вот у меня вот такой вопрос: а как вы думаете, откуда идет весь корень наших вот проблем? От того, что просто люди собрались, или что-то что-то большее? Или может. Это, то есть это люди, сам Путин, там они прям такие, прям целенаправленно, прям так уничтожают, нас. Типа, давайте мы сейчас мы их задаем. Или все-таки что-то до другого, что-то все взаимосвязано. Что -то, что -то другой какой-то корень проблемы. Ну, я, я в, я... Первую, в первую очередь, это свыше высших корней идет. Да, это вот. рыбу гнездо головы. Да, а встреча. люди, я не знаю почему, но они сейчас терпят. Они вот, терпят. Терпят, да. не выходят, люди не интересуются ни своей жизнью, ни, ни чужими. а Главное то, что мы даже заинтересованы должны быть будущим своих детей. Вот. Мы еще как где-то как-то проработаем, прокарабкаемся, но дети наши должны... Нашим Про... детям очень тяжело. То есть производство, он никак, все уничтожается, которое все не уничтожается, уничтожается. Да, абсолютно. Да, да. У нас нет производства. Авиационный уничтожен. Техстекло уничтожено. СЭПы сейчас сокращает людей. Алмаз-Антей унич... унич... сокращает людей. Троллейбусный завод. завод. Все, все, все производство у нас сокращается. Ничего не делается для людей. Все, все, все делается против народа Про, только в, в, в благо олигархов то есть какой то бизнес это приближенный к путину мы их ненавидим и мы хотим чтобы это все было благо народа, и не про против Путина, против Путина, мы против Путина. Так, а конечно, пожалуйста, вот все, все верно сказали, там, что, но кто представляет собой, вот, как раз, приближенный Путина, кто согласны то, что весь корень проблем именно от хищнической рыночной системы, капитали, от, от капитализма, то что сейчас капи, то есть, капитализм, который сейчас есть, это именно от него следствие, когда жажда прибыли за всем идет, как раз привычную стоимость, то, что есть вот эти, все вот эти, кто идет, вот, вот владелец газ это все же владельцы как раз этих заводов. Они просто получают прибыль. Все. им нужно прибыль максимально побольше для своих личных каких-то нужд совершенно верно но когда они приватизировали они приватизировали это в 90-е годы за счет нас на за счет народа это вообще все достояние достояние народа вот. А они это не закону все приватизировали это все было незаконно нам надо вернуть это все на благо народа вот. поэтому а, поэтому так естественно также я думаю вы понимаете что так все проблемы одна проблема даже многие локальные они все взаимосвязано, так как все это мире абсолютно взаимосвязан. взаимосвязан. Особенно если, ну да, я думаю, вы знаете, особенно кто изучает, например, более такие прикладные науки, там, политические, э, э, политическую экономику и так далее. Ну, это, в принципе, все известно. Скажите, а может, тогда стоит восстановление плановой экономики, нормально, во всех всяк, восточных, во всех сферах, где она просто как раз была необходима. И как раз установили власти народной власти. Народной власти народу это власти. обязательно. Народной власти, только народной власти. Не власти олигархов, не власти царя. Нет, это, это, все, это, это все уничтожает на, на, на нашу Россию. И Россия будет уничтожена. Это только вопрос времени. Конечно, если не будет кардинальных мер, которые а, а правительство, естественно, чиновники кардинальные меры боятся. Говорят, вы что? Это может привести к непредвиденным последствиям. Да, но если там последствия могут быть якобы непредвиденные, то их действие полностью направлено на деградацию. Деградация. Это очевидно. Очевидно. Очень очевидно. И наш народ деградирует, и он... Он, как ему сказали, от вас ничего не зависит. Это ложь. Это ложь. Надо выходить и заявлять свои права на то, что мы, это мы власть. Не они власть, они управленцы. Мы, мы их поставили туда, и они, они должны управлять. Но мы власть, это сто процентов. Так, вот последний вопрос. Как вы думаете, будет ли какой-нибудь положительный результат от этого митинга, вот сейчас который прошел, как, Насколько сильный будет результат? Минимальный, минимальный, это минимальный. Минимальный, как, может быть, как отписка, чисто, что типа я, что-то. что, что -то... Да, то, то есть того... Как, я, я, я хочу сказать того, что хотя бы 10% должно из Саратова выйти, то есть 100 тысяч человек, и сказать, мы против, как Ингушетии, они сказали, мы против этого. И 100 тысяч человек, когда выйдет и скажет, мы против Путина, мы против Радаева, мы против этой власти, мы, мы против, чтобы нас гнобили, что вы нас уничтожали. И когда 100 тысяч человек выйдет, все будет по-другому. Это 100%, я вам обещаю. То есть именно вот как раз такой процесс. Все, спасибо большое, что ответили. Информационное агентство «Ледокол». Меня зовут Григорий, сейчас мы находимся на митинге. Так, разрешите вам задать буквально несколько вопросов? Скажите, пожалуйста, для чего вы подошли на этот вот митинг? Ну, потому что ну, вот я здесь живу уже 9 лет За 9 лет э, администрация города так и не решилась построить ни одной поликлиники, э, ни одной почты э, То есть приходится ездить в соседний микрорайон, где достаточно большое количество людей И мало того, мы причиняем им неудобства, да? Э, Получить услуги совершенно невозможно. Так, скажите, пожалуйста, а вот смотрите, как вы думаете, на ваш взгляд, почему эту поликлинику не построили? Ведь в любом у этот этого строился, был запрос э, людей, а почему то не построили? Как вы думаете, с чем то связано? Трудно сказать. Вот можете потом вот снять здание, да, вот уже стоит 5 или 6 лет здание, в котором можно было бы спокойно разместить и детскую, и взрослую поликлинику. Почему-то власти полностью игнорируют, дом стоит, разрушается дальше, но никто не... Ничего делать не собирается. Да, смотрите, сейчас вам скажу вкратце. Вот как ответила, как происходносят эту вот причину, почему не построили именно красная администрация. Они говорят, то, что больница в этом районе может просто быть нерентабельна. Вот, то есть, а вот что вы можете на это прокомментировать, хотя бы вкратце. Вот? Ну, конечно, наша жизнь в последнее время она просто становится нерентабельной для государства. Лучше всего, чтобы мы умерли и не мешали ничем. То есть самое главное, чтобы ему денежному, чтобы рентабельность была в плане денег, чтобы прибыль была, как говорится, а остальное все, как говорится, это. То есть при деньги в первую очередь. Медицина никогда не была рентабельной. Ни в какие времена. Это единичные случаи, пластиковые, какая-то там хирургия там или что-то. Но обычная медицина никогда рентабельной не была. Но людей при этом лечить нужно. Конечно, нужно лечить людей. Вот. Особенно, ну как, медицина сам по себе. У нее может быть рентабельность косвенная. Даже не может скорее всего, есть. Потому что медицина приходит, люди они лечат, люди дальше продолжают жить во благо, трудиться на, на себя, Также, и так как людей больше становится, и все производство будет дешевле. Влага больше для людей то есть пожалуйста тут как бы то что да, такие вещи как говорится вообще должны быть я вот на мой взгляд вот как вот союз коммунистов они должны быть вне такого понятия э, денег ританс. во всяком случае деньги в этом случае на первое место вот и на, вот, на изначально капитал ставить не нужно хотя смотрите зато здесь находится насколько я слышал я сначала думал что нет но сейчас как сообщили так как я просто с центрального района здесь находится частная поликлиника казалось бы вот частное построили казалось бы там вроде как и как нам говорят и врачи там как вот бы, такие культивируют часто так как там деньги платят. Что вы можете сказать по этому? Как? Ну, частная поликлиника есть, но она, опять же, находится в соседнем микрорайоне. Не всегда туда удобно попасть. Это, во-первых. Во-вторых, для этого нужно перейти сначала из старой поликлиники. Пойти, получить там какие-то бумаги, перейти в новую поликлинику. Нет, в частной поликлинике там ничего не надо. Там только на договорчик подписать то, что они, а... если что, не ответ не снимают ответственность. Если они вас перелечат, это вы будете через... Что... Если вы идете за деньги, если вы хотите за бесплатно туда приписаться, то все-таки нужно сходить в старую поликлинику, потом приписаться к новой. Да, только в таком случае. А так, а за деньги, пожалуйста, сделаешь? За деньги, конечно, да. Да, и то. И, и то, вот я вот, и, например, на своем опыте, на других как-то у меня вот в частной поликлинике тоже как-то квалификация и то, что как лечит, тоже вот сомневаюсь. То, что приходишь, бывает такое, то, что пришел в частную поликлинику. Сначала одни там вроде пошел на прием, а потом тебе говорят то, что там нужно это, это, это. И все, естественно, за деньги, которые. Конечно. И... Да. И Просто, естественно, завалили. Ну, самая главная проблема в том, что мы государству не нужны вообще. Потому <связать> что другим, äh, äh, другую причину найти, почему как государство к нам относится, я, например, не могу. Скажите, вот как вы думаете, а считаете ли корень причин, то, что именно вот капиталистическая система экономика, которая сейчас есть, где все завязано на прибыли, все? Это, то есть... У нас не, не капиталистическая система экономики. При капитализме нужны потребители. А мы не являемся для государства потребителями, потому что они торгуют только нефтью и газом. То, что потребляем мы, это ну, 1-2% от того, что они продают за границу. Поэтому мы их не интересуем как потребитель. Так, да, смотрите, потребители при катализме, это уже второй, первый. Максимальная прибыль, максимально короткий период. И прибавочная стоимость, я думаю, формируется. Вот, да. когда рынок заполняется, что происходит? Мы им прибыли не приносим. Да, прибыль мы не приносим. Не да, но смотрите, вот мы прибыли, мы не приносим. Что тогда? Тогда они просто будут выжимать все, что есть, за границу, тогда получается прибыль. Уже за границу. Да. И будет. А тогда мы уже, так как мы не рентабельны, уже получается не нужны. Совершенно так верно. как вы думаете, может тогда поменять систему на более прогрессивную? на социалистическую и коммунистическую, чтобы все было все по четкому плану создано. Ну, давно пора. Вот люди вот как видите люди очень пока неактивны и совершенно не хотят позаботиться в первую очередь о себе. Так, но они неэффективны это, не одной стороны не люди это много все мы сначала я тоже сначала не понял почему есть телевидение, которое нам говорит совершенно другой, а так как все, я думаю вы естественно поняли то что все проблемы они все взаимосвязаны, поэтому то что нам по телевидению говорят то что все хорошо это тоже естественно не, не Случайно сделано, я думаю. Ну, конечно. Это сделано для того, чтобы мы думали, что нам хорошо. Так, все, спасибо большое, извините. Я, наверное, и последний вопрос. Как вы думаете, каков будет результат этого митинга? Добьемся чуть Ну, очень хотелось бы, но пока не знаю. Очень мало народа. Если пришло бы... 5 тысяч человек, я думаю, результат был бы. Ну, вот людей, может быть, из-за того, что не предупредили, с одной стороны тоже. Вроде митинг есть, а вроде как-то его так сделали, как говорится. Понятное дело, листовки никто не расклеил по городу, то, что такое. предупредили, листовки как раз расклеили. Весь микрорайон видел о том, что будет митинг. Ага, все-таки, да, листовки расклеиваются. Ну, пока вот как раз по этому результату еще вниз. В принципе, пока еще посмотрим, какой пока, неизв... да. Все, спасибо большое, что отзывитель. Все, спасибо.